индивидуальный предприниматель, бизнесмен, собственник бизнеса. И вы ищете деньги, они есть у нас. На самых разных условиях. Но самое главное из них ⁇ залог жилой недвижимости. Мы постоянно меняем ставки и условия. Поэтому лучше сразу заходите на сайт и читайте уже актуальную информацию. Ах да, чуть не забыл. Мы не требуем целевого использования. Мы выдаем вам займ. Вы сами решаете, куда тратить деньги. Встретимся в офисах Нижегородского кредитного союза.